Добрый день! Сегодня очень для меня непонятные лыжи непонятные ни в плане того, что они себя представляют непонятно, они что они делают на этих тестах с этими креплениями но, раз они есть, но нельзя не потестить в любой случай надо использовать в свою пользу. Поехали! Ну, однозначно понятно, и мне это было понятно сразу, когда я их брал в руки, что это лыжи для скитура, это серия для скитура, от того, что у них там талия сколько-то там, 8 и с чем-то, они трассовыми того не становятся. И вот эта вот постановка на них трассовых креплений, ну, это какой-то больной головы и фантазия, да? С другой стороны, как бы я многократно встречал людей у нас на трассах, там, в Приньбрусе, там, везде, на катающихся по трассе, вот реально там новичок при этом, видишь, по человек новичок, у него стоят там какие-то крепления трассовые, да, на лыжах, где на фит, там, вот спрашиваешь почему так он говорит ну а что, талия то 70 там 70 там чем-то миллиметров 75 миллиметров там 78 отлично трассы лыжа. Ну, ну ладно тогда удачи удачи на трассах да? вот. в данном случае понятно совершенно что э, серия навигатора, она изначально была как скитурная лыжа скитурная лыжа это не обязательно 120 лопаты Скитурные лыжи, спортивные скитурные лыжи, есть старыми 70, там и, и еще и меньше бывает. Да? Те, которые занимаются кельпинизмом, они очень легкие. И, и, собственно, да, когда люди ходят через перевалы на скорость, на время, там, ну, как бы это имеет смысл, да. Вот, надо понимать, что скитур это не только подъем ради катания там, дальнейшего спуска, когда действительно там нужна талия, там, 106, 108, там, 115. Нет, нет, есть скитурные лыжи, старые 80. И вот это они, в общем-то, соответственно. Как бы их надо так и понимать, и вот так делать, собственно, не надо. Я этот тест, собственно, да, по большому счету делаю для того, чтобы показать, что если вам встретят в магазине вот эти лыжи Талии 80, и там продавец-консультант вам говорит, что вот, смотрите, вот отличные, вот, да, вот, видите, XDR 80, там, Atomic Vantage, там, 80, там, и вот это 80, ну, это разные лыжи. Да, это совсем разные лыжи, собственно. И катаются они совершенно тоже, тоже как бы разные лыжи, ничего трассовых нет. Значит, у них а единственная ценность, которая у них есть в катании, то, что они легкие, все, больше у них нет ничего. То есть у них убраны все усиления, у них убрано все, у них вставлена абсолютно дубовая, деревянная, легкая какая-то штука, пена там какая-то, я не знаю, что я не пилил. Но по ощущениям в катании все-таки есть. Лыжи не любят все. Лыжи не любят жесткое, лыжи не любят обдутое, лыжи не любят крутое, лыжи не любят скорость, лыжи не любят медленно. То медленно они цепляются, на скорости они нестабильны, на жестком они бьют в ноги, проскальзывают, на мягком они зарываются, в общем, в итоге ехать нигде не получается хорошо. Естественно, можно ехать хорошо по очень такой ровному, мягкому снегу, укатанному, да, в хорошей такой трассе среднего плона, там, где можно ехать, в принципе, на любых двух гнилых даже досках от забора. Но другого я не ожидал от этих лыж, и я не могу в рамках этого теста даже сказать, там что это плохо, они там были ужасные. Нет, опять-таки, вот я другого-то от них не ждал, я знал, что будет так. Цель теста, по большому счету, была именно в том, чтобы рассказать, что это лыжи не для катания. Ничего нового не случилось, да, лыжи ничего героического не показали Они продолжают восприниматься исключительно как лыжи, которые используются на скитуре ради подъема И никак иначе В общем-то и все, поэтому даже не надо думать Если вы открыли этот тест в рамках поиска там каких-то универсальных лыж Стали истории, рассматривали все варианты Вы его закрываете сразу, вариант не ваш И думать в его сторону не надо Да, для тех, у кого, кто выбирает эти лыжи в качестве скитура тоже ничего я не скажу нового и интересного Потому что их тогда надо тестить в скитуре А в скитуре у меня возможности их сейчас потестить нет да, Потому что в рамках скитура в лыжах ну, Лично меня интересует это то, как они пробрасываются на киктерне на, Насколько они сбалансированы по длине да, То, как они идут по траверсе Как они не срываются с траверса, не зарываются То, как они не зарезаются наверх на крутом э -э траверсе но этого, в рамках этого теста я проверить не мог никак Все, все, что проверил, все сказал, все безобразно, все не работает Все, пойду искать их на скитурных тестах Надеюсь, когда-то мы начнем тестить и это оборудование в этом ключе Но пока не знаю, пока такая перспектива туманная, мне кажется Вот, пойду за следующими трассовыми катальными лыжами Чтобы не пропустить, подписывайтесь, ставьте лайки Пока!